Здравствуйте! Вы находитесь на канале Делаем Сами, делаем лучше. Это видео будет посвящено хозяйке на заметку. Не обязательно хозяйки это должно делать, но и сильные руки мужчины тут тоже необходимы. Порой бывает. Чтобы приступить к очистке ванны, которую действительно она хоть как бы мы не мыли, она все равно со временем. Чуть-чуть налет вот этой жировой остается на ней. Но хотя бы раз в месяц необходимо производить такую небольшую процедуру. Для этого, прежде всего, необходима сода, обыкновенная пищевая сода, лимонная кислота, ну, соответственно, и вода для смачивания, и губка. Берем соду и разводим ее с водой в посуде, до кашеобразного состояния. Потом эту смесь наносим на поверхность ванны и других предметов, подлежащих к очистке. О труднодоступных местах наносим кисточкой или зубной щеткой. Итак, приступаем к данным действиям. Кашеобразную смесь из соды наносим на все поверхности, которые необходимо нам очистить. После нанесения содовой смеси на необходимую поверхность оставляем, это пребывать в таком состоянии в течение пяти минут после сечения времени 5 минут потом приступим к дальнейшей работе и так прошло более пяти минут теперь что необходимо сделать берем лимонный кислоту. и три больших столовых ложки это с горкой насыпаем ее на 300 грамм воды и заливаем такой И вот теперь приступаем к разбрызганию этой кислотой, это лимонная кислота, и разбрызываю по поверхности, где раньше наносили пищевую соду. И вот мы видим, идет реакция. В тех местах, где была сода нанесена, идет реакция от прикосновения кислотности. Вот как мы замечаем, везде идет такая реакция. Теперь давайте поближе посмотрим, как идут пузырьки при прикосновении кислоты. Вот мы наблюдаем, какая здесь пенная среда. Это Происходит от прикосновения соды с кислотой. Ну и буду дальше продолжать. Потом, когда вот это все реакция пройдет, минута-две минуты больше не надо. И потом можно все это смывать теперь водой. Если сильно загрязненные места бывают такие, особенно это на керамической поверхности, это как в данном случае раковина, где налет, это особенно на керамике, как обыкновенно я беру лезвие. И счищаем вот так. Мы здесь не поцарапаем. Посмотрим, только не брать полностью плоскости и хорошо срезается этот известковый налет. На металлической поверхности тоже это можно производить. Многие скажут, что эмаль поцарапается. Нет, если ровно брать, эмаль никогда не поцарапается. Только необходимо осторожно. Но лучше это производить вот такой зубной щеткой. А распыление кислотой оно дойдет и до этих вес. И потом идет реакция. Вот мы подкинем, реакция происходит. Итак, потом посмотрим, как будет ванна выглядеть после того, как мы ее помоем. Итак, мы сполоснули всю поверхность ванны и вокруг нее. И теперь посмотрим, как она выглядит. Вот мы увидим наглядно, что из-за этого получилось. Поверхность, как видим, беленькая стала. Хоть этой ванной уже более 4 лет. Как видим, какая поверхность ванны. Все хорошо отъедает в таком состоянии. Сода и кислота. Все поверхности и металлических прекрасно блестят. Ну вот и все. С вами был канал Делаем Сами, Делаем Лучше. Надеюсь, это видео может кому будет полезным. Кто желает быть в курсе всех моих событий, что происходит на моем канале, то подписываемся на него. Всем желаю успеха. Всего доброго. До свидания.